Всем здорово. Пока есть время, продолжим. Александров автомобиль. А, а, продолжим. По планам. Я думал, Саня двери хочет снять. Не говорит, нахрена мы сейчас это борт. Ну, два борта, крышку богатника только снимем, она не готова. Он там, о, не, не, не, не покажу, там страшно. Там стыдно и страшно. То есть два борта, тут он даже уже чуть, чуть начал чухать значит становимся в таком порядке крылья сейчас скинем потому что они покрашены чтобы не зашуркать их капот уже покрашен бампер уже покрашен скидываем крылья он идет под брусок я иду под машинку выбиваю 400 то да, наверное 600 пройдусь слегка да, потому цвет что цвет, цвет такой конченый чуть-чуть уходим до крыши. Крышу отдельно будем делать, потому что тут с крыши надо отдельно заниматься. И, скорее всего, он ее в ноль просто снимет, чтобы не париться, и под мокричок все пойдет. Но ну, а ну, это уже, да, когда стекло там срежем, дверью, все будет... Короче, крыша будет делаться тогда, когда уже весь автомобиль будет готов по факту, как будет время у нас. Э -э приступаем. Нам для работы понадобится длинный брусок э без э распорки, чтобы он был мягким. 320 тремовская, вот в таком где, где формат. Ну, короче, это сетка. Да, у меня есть и сетка 320, и листы тремовские. 320 Ну, вот такого вот формата елочки как он одет. Остановился, отвлекли меня. Короче, вот такой 320 кой сейчас будет чесаться весь грунт. Санёшек уже пробежался. 240 именно в. Я так понимаю, кусочком да, вообще, да, там, где там лишь поклевало. Ну, чисто чтобы... быстренько, тут да. Ну, тут протянул. Чуть протянулся, Сюда и тут протянул, кусочек. И тут Ты большим или коротким? Большим, да. большим. большим, большим. А что, 240. А, вот, не я не понял, вижу. в мирке. Угу. Мирки Абранет. Кстати, хорошо работает, довольно-таки нажал. Он пыль собирает гораздо лучше, чем вот этот. Она свистит, а, да, она почему-то подсвистывает. Не знаю. Раньше я такого не замечал. Может, что-то изменили в зерне, но то такое. Что, приступаем? Ты тогда что, идешь? Я сейчас начинаю отсюда, войду, а и ты заходи с машинкой отсюда. А пылесос, блин. А это... у тебя уже у первого Я часа... понял. Я... Короче, я иду 400-600. Ну давай, поменяемся потом в процессе. Поехали. Сейчас это. арочку, быстро. Как тебе перчатки, кстати? Я его еле заставил работать в перчатках. Ты, видишь, работаешь. Ну, нормально тебе? Угу. Пойдет? Годная вещь. Годная вещь. Визм, визмешь в руки, маешь вещь. <с> Цена вопроса там, ну, я не знаю, в рознице порядка, наверное, трех евро стоят перчатки. Я в своих, вот мои, я в них заканчивал BMW, сделал Линкольна, работал на складе, собирал склад в них. Они еще живые и рука внутри чистая, как ни странно. То есть я их не стирал, я с ними ничего не делал. Хорошие перчатки, а да, они кажется, что стоят дорого, блин, 3 евро, да, 3 евро, дороговасто, ну, это в рознице, а так, ну, вещь тема, покупайте хорошие вещи, будете работать в удовольствие. Давай пока, наверное, сниму тебе хром запечатаю, чтобы не ушатать его, Кого? хром, ну, батон же сразу делаем, и потом приступим к перетерке. Вот здесь была шпатнованная зона, которая четко была, видно, как обрисована грунтом. Я показывал это в предыдущем видео по этой машине. А ну, Сань, убери, да, я так покажу. Все, тут ничего нет. То есть грунт как сел изначально, с момента грунтования, и больше тут не произойдет ничего. Вот это называется хороший материал, который сразу обрисовал и на этом закончил. Сейчас буквально 10 минут Саня пройдет да какие 10 тут? Минут по 3 на каждую дверь Я потом пробегаю машинкой За ним на мягкой подложке Пятерочка И мелочи там проем уже с скотчбрайтами дорабатываем И мы готовы в открас Сегодня по идее мы ее и покрасим Посмотрим как будут отвлекать нас От работы или нет От этой работы И по идее и покрасим ее У нас идет обтирка перед покраской продувка так удобнее на улице выгоняешь и обдуваешь все лишнее протираешь чтобы не пылить в боксе не мусорить не гадить на улице это как-то попроща будет да и в камеры меньше гадить в принципе все сейчас сонечек заедет что-то мы затянули сегодня сонек заедет заклеимся да и задует ее тут работа осталось на... Блин, на сколько часа на три наверное Тут протир один получился ну, такой крупный вот тут протир ну и тут на торце протир как бы. больше ничего особо сильного багажник сняли чтобы не мешался так у сынка тут больше протиров Чутка... ну, да, но зато двери вообще в идеально ну, они и были в идеале все заезжать поехали. как говорит карыч надо это любить оклеивать и встать спокойненько чем-то своим думать запечатываться заворачивать сейчас и тут надо заклеить бирдочку а, не знаю, Сань, что, нижние дырки ты будешь чем-то запихивать? Ну, я а, поза... а, молдинг. Под молдингом заклеишь. Нет, так. Я думал, Не, да могу... ну ты шо. А, болтарь, я не боюсь, это ну, если хочешь, заклеивать сам. Я по так как раз, обучественный. Оттуда много мусора не вылетит с нижних. <клышлен> ну а верхние надо тогда скотчим. Мне просто надо ехать, ну, реально бы я не успею. Так, я, короче, так. Санек не любит заклеиваться. Начали мы с ним одинаково. Вот он вообще не любит заклеиваться. Я, наверное, приеду, ты как раз начнешь красить. Ну да, тебе еще, конечно, много. Там стекла, резиночки, обрезиниться и так далее. Есть чем подзаняться. Все, я погнал. Вернусь. Вернусь, проконтролирую. Капец грязный. Пока я мотался, Саша уже, в принципе, он к припыльному слою протирается. Протирается база у нас э -э, Макситон. Под туплю стою. Что там? А? Мелких? А вот я вижу только... Да, вот вот одна, вот, это из базы или угу. из воздуха? Да, ну, скорее всего, где-то отсюда. А, надува. Угу. Что тут ручка, как, которая с протиром была где она, кстати. А не видно ничего. А, Все-таки чуть прибыли его рассыпь, потому что чуть-чуть как бы видно. Ну, это я прошел. Прошел. Но не перетирал, его, да? Да. И все равно. Ну, я там протер тебе 320-400-600. Дырка не кислая. Что по базе у тебя, какие мысли? по базе ну как бы тебе база Ну, ну вот этот борт полностью у меня с припылом литрушки при готовый еще наверное останется. то есть весь борт два слоя с припылом уже да ну да первый припыл, два мокрых ага. и сейчас еще один. Ну, единственное что ее кардинально отличает это она полуглянцевая как бы вот это да ну да не привычно чуть чутка она лучше все видишь все не, ну сейчас все равно приплыл сделай. Тебе надо равномерно раскинуть ее. Ну, чтобы не было. Да, чтобы вот этого вот не было. Потому что, не дай бог, от, вот это вот останется на этом, под лаком, это будет ни хрена не прикольно. Так, ну, давай, я к тебе на лаке зайду. Погляжу, что она, аж интересно. Вот эту собери, то она гоняется. Вот, видишь, висит. Она просто... Не, она такая движущая, перемещающаяся. Да возьми, обдусь. Давайте я включу вытяжку и вперед Мы тут, а, тут мух гоняли ходили, мухи на свет налетели к нему Поэтому тут сейчас свет выключили везде, там включили Открасился Саня Он тут подраскинулся Ну разложил неплохо, вложил PH400, башка LVX за 1.4 Ну чисто именно базовый, идеальный базовый ствол бюджетный Неплохо. Нормально? Насыпал, так насыпал. насыпал. Аж шершавка, насыпал. да? Ежика сделал? Что, ну, видно, там -то, там -то, там. ну понятно. Тут даже ручку будет не видно, когда пересыпешь все. Лючок покрасил? Насыпал. Мало ли, может забыл. Насыпал. Ничего нигде не подорвало? А я где Я понял, Но я не видел, что ты прогрунтовал, у тебя вот тут очень сильные протиры были Я все прогрунтовал Ну ты перегрунтовал и норм, да? Ну вот, конечно, ступенька чуть-чуть Какая? Ну, в том плане, что там, где грунт сбился под скотч. Вот тут чуть-чуть Ну, будет на лаке видно Ну, посмотрим, мне кажется, не будет видно и что? Лаком все зальется. Саня, я думаю, не будет. Ты же вычесал его 220 или 320. Вот. Я понял, о чем 340. ты говоришь? Я сейчас вижу его. Ну это 340, 320, потом 320 наверное, мягко, Вот так вот он идет. Линия. Ну да, видно, видно. Чуть-чуть видно. Посмотрим, как он оплачется. Ну сам себе делал Не тут, как говорится, никого не обвинит хотя у тебя и тут была подскотч вот ну, тут, тут... тут Ну тут ничего не видно залез. ну я понял что у нас тут уже трава в фильтрах растет Саня бурьянина, бурьянина да хорошо, что багажник сняли без багажника удобнее. А третка, трет как себе. Ну да. Ну давай. Посмотрим, на что ты способен. Торцы сначала очком. Все. Работай. То я озвучиваю свои действия. Это полутораслой муфла бы Пробуем его, как он себя поведет. У него по инструкции. Где не в этом, значит, в каком-то другом. Короче, у него можно полтора слоя наваливать. Два, либо полтора. сейчас он дольется потому что там тот борт запылили но тут санек именно ну, влей его хорошо не бойся ты просто чуть-чуть ну подразлей полуже я понимаю что тебя шагрень нужна но не такая как ты делаешь у тебя подача на всю <смех> <смех> Вливай! Скидывай его. Смелее, смелее, смелее. Во! Во-во-во-во-во. понятно вот скажу я тут по камере саня ходил сейчас ручкой после припыльного слоя базы э, лака собирал э, вортинки именно этот борт отлачен уже минут 15 назад на верхней части крыла ничего не нападало это я сейчас размышление о том откуда блин мусор берется то есть на верхах все чистенько то есть мусор оттуда не идет у нас получается где вот на борту на этом есть Ворс И он был уже на базе Когда она была как бы липкой салфеткой протерта Мне непонятно Может у кого есть какие мысли Помогите найти так сказать Давайте вместе найдем Не хватило? Нифига себе Я тебе 400 грамм развел Ну не спеши У тебя есть время Так вот, вот видите ворсинка И эта ворсинка сука Лягла вот тут перед лаком. Откуда она, блин, берется с нижних фильтров? Так поток идет, то есть два раза салфеткой. Да, ходил со ствола, обдувался. Вот муха летает. А, ну уже уже лак уся, уже не прилипло. И непонятно, как с нижних фильтров. Так там же нет такого ворса, он стекловолоконный. Тем более ничего не взлетает, лаком все придавливается. То есть потоком лака, он хоть и не супер бешеный, но придавливается. Мне не ясно. А верхушечки получаются идеальные, вот они. Ну тут какой-то именно сарина, но не ворсина. Та, которая на боку лежит вот тут. Что оно откуда берется, хрен его знает. Верхаж чистенький. А сбоку ворсинка вот лежит. Как так? так. А -а -а. Меня это раздражает, когда не знаешь, откуда пообран. Если я поубирал, я их еще Ну да, ты их прошел, сейчас все поубирал, он в ручке лежит крупная. Капец. Сейчас Санек покажет нам одну хитрость. Он, он постиг дзень в этом деле. Как так два с слоя валить. Да, как завалить ультра Насколько она тебе нужна. Да, Короче, мысли мысленные. Мысля какая? Какого плана? Откуда ссор вот этот ворс на борту? Позвоню Жене, еще у него спрошу, конечно. Ну, тоже. Пол стекловолоконный. Я не исключаю, что там есть такой ворс по размеру. Саня, когда открашивался, он выходил, выключал вентиляцию остается открытым клапан, который смотрит на улицу. У него нет никакого припона с улицы сюда чем-то дунуть. Единственная мысля в чем? Что с улицы, когда выключена вентиляция, что-то может приподнять, а кузов все-таки в статике находится, и к нему эта дрянь себя прилипает. И липкая салфетка почему-то не собирает. Так вот, в чем прикол? Саня пошел делать рояльный лак. Короче, Он на полтора слоя навалил, навалил, навалил еще в один проход. А сорины, не сарины, а ворсины, которые чуть-чуть торчали, там еле-еле. Но их уже, во-первых, не видно, это раз. Во-вторых, даже то, что если и видно, самое что-то... Нет, это уже соринка именно, это не ворсинка. <плодисменты> да, именно катером просто тут, ну, штук 5, может, 10 на борту. Хотя их реально, ну вот, еще вижу. То есть реально результат лучше. Прикол в следующем, идем дальше. Сверху, если что-то бы сыпалось, ну, по логике, да, оно бы уже... Камера работает, не выключаясь, уже минут 40 да, да. да, минут 40 И тут ничего, получается, сверху нету На борту тоже нету Вот это что есть, это с машины вылетело да, я... Смотри, в чем я хожу по камере да? Сай... И Саня, дело в том, что он терпит Я понимаю, что ему противно, что я хожу без одежды Мусор может еще и с меня сейчас приземляться какой-то Но немного Но дело не в этом неужели вот с нижних фильтров когда камера выключена может вот этот ворс подняться и прилипнуть а? А? меня это капец как раздражает вот не поверите, аж, аж тошно становится на фильтра отвалено бабок немало но ну, реально немало а результат получается, сука, хуже чем в гараже следующая покраска у Сани надо красить крышу багажник, бампер и хватит пока что а, больше и нечего я думаю, что мы, это ты за один раз вообще будешь делать, чтобы не растягиваться Я ему сказал, чтобы он вентиляцию вообще не выключал Надо 2 часа, пусть 2 часа молотит Надо 3 часа, пусть 3 часа молотит Но посмотреть на результат Будет ли вот этот именно ворс э, на крыше, на багажнике, который на вертолете будет краситься И на бампере Если ничего не будет при выключенной вентиляции То тогда это стопудов пудов с пола подымает, когда вентиляция выключается если опять же будет, то тогда надо уже думать вообще, откуда оно может... Ты куда пошел? Доктор Зольберг. По лаку, он говорит, что ему... А, он еще не развел. Ему на один проход на тот борт, я не, не участвовал в этом деле, ему нужно было 300 грамм густого лака, Два к одному разводится. На один проход, чтобы залиться. 450 грамм готового материала Он его не разводит Он ему этот лак понравился густым, как он есть Хотя, я когда его пробовал По-моему, 10% наливали в него Вот Ну, будем посмотреть Что там будет у нас получаться Что, не хватает, да, тебе? Элочку Ну, твое мнение мы не скажем сколько он стоит это куда ты кинул я потом все да ладно ты, ты, потом, ты, ты потом все это такое я дело. вами туда хотя бы кинь да не открывай ты двери лишний раз просто под ноги кинь да и все надо там кстати, мусорочку небольшую поставить не надо ну хотя бы небольшую для этих дел крышечки на горой зарастает да а, что ты скажешь, этот лак стоит своих бабок? Да. Реально, вот своих бабок он стоит. А, короче, нам его склад отдал вообще походу по деньгам, что он зашел к ним. Я не знаю, сколько он будет стоить, когда он появится в продаже именно, ну, его завезут массово. Ну, я думаю, что прям космическое. Ну, пускай еще там на 5 евро он дороже будет, да? Итого это будет... Ладно, когда будет в продаже, ну, нормальной, мы скажем, сколько он стоит. Сейчас мы его купили вообще за спасибо. А, ну, за эти деньги можно <связать> брать лак. Тем более на такие какие-то. Можно, <связать> да, можно даже рояльный эффект делать. Тут заодно проверим. Тут получается по лаку перегруз. Тут уже где-то микрон так 100 наверное, лака лежит. А, кипеть если он кипел, но ну, он бы уже закипел, я думаю. А давайте я пощупаю. А да, он уже и эту межлойку прошел. То есть он не закипит. А, <связать> Доказано <связать> <связать> дешевым экспериментом, что. Недорогой полутораслойный лак Ложится в два с половиной слоя Только с нормальной межслойкой В принципе все неплохо И он даже не течет как бы Даже нигде намека нет на потек Но Саня дал крупную шагрень Я такую шагрень не люблю Я когда им заливал элементы тестовые приплыл и влил И мне все нравилось Саня говорит нет я люблю по 6 слоев вложить. Это тебе на один борт. Да Ты сейчас увидишь как Валер, валера я конечно люблю made in spine все дела ствол красивый классно Но смотрится и прикол, сейчас, Ну, сейчас покажу сколько тут есть ну, сейчас отвалю и покажем сколько, и сколько осталось ну реально без обид там видите там сейчас бультыхается 50 грамм лака ну реально в эской вот это вот все можно было все. пройти два борта ну, может, ладно, может быть, чуть-чуть бы не хватит. Чуть-чуть. Ну, два борта. Ну, я был переложки. Не один борт. Перерасход материала сумасшедший. Пока а, ну пока халява, да, я понимаю. Ну, все равно, блин, я поражаюсь расходу материала. Я уже жду, когда Тимур скажет, Black Мамба пришла к нам на склад, мы тебе ее отправляем. И я уже хочу... А, черную ВС-ку в руки Красная лс есть Теперь надо черную ВС-ку Запомним, сколько его тут было Посмотрим, сколько его там станет Да ну, ты будешь как бы, еще Уже закрывать Кстати, хорошая вешалка у Иваты Там интересный магнит Я себе таких еще не нашел Но когда найду, я такие же вешалки буду делать гораздо Кирова дешевле слабо. Что? Это Санек это хрень, переходник под pps -ку. То есть ну, снимай. Сейчас. Помощнее, ещ вешать. А, ему шланг надо на нее вешать. Снимай нафиг эту дрянь свою. Это делается вот так вот. И сюда вешается башка PPS. Держится за нее. Понимаешь? Все. А он на него вешает шланг и говорит, хреново держится, что-то. Есть он пень, а она вообще не должна держаться Я ее отсюда сниму вот сюда При собачью пусть тут висит Сюда шланг ты не повесишь, я думаю Смотрим Маэстро, ваш выход Рояльный лак Рояльный лак Давление 2,2 Ну это самое оно Вот это уже похоже на тот проход, который должен был быть после припыльного То есть ты сейчас делаешь то, что ты должен был сделать в прошлый раз Во! Рояльный лак, рояльный лак Красота Вливай, вливай, вливай, вливай, вливай, вливай на стойких. О! О, со мной! Пошло, да? О! А знаете, я вот, я без маски нахожусь, когда он лакирует. А настроение это поднимается. Я так сижу поднюхиваю, и прям жизнь становится веселее. До меня тут чуть-чуть долетает туман этот, который он наваливает. Ну, сагола, конечно, туманит хорошо. Ну и лак она бьет хорошо. Ух. Рояльный лак, рояльный лак, рояльный лак Вот оно, Саня, вот оно. Это именно то, что надо было сделать после первого припыла. Вот, вот оно, понимаешь? Ты на рояле не играл в детстве, нет? 100 грамм ровно, вот эта вот юбка, соточка. А было плюс 50, развел ты. Сколько готового? 450. 450, осталось 150, 300 грамм расход лака готов. Сейчас соточка тут. И там было ну, примерно 50. 450, 750, 500, осталось соточка. 40, 400 грамм. А, 400 грамм, извините. Не, ну реально тема. Вот сейчас уже тема. Пока, кстати, хорошо борт так стоит, я объясню, почему я делал лампы на вот этом вот уровне в камере. Потому что когда ты садишься лакироваться ты все четко видишь. Вот тут полностью видно весь низ. Присел, но ну, единственное, что сейчас дверь уже в этой форме в изгиб уходит Дверь, да, на двери ничего не отражается Надо сильнее наклониться как бы Тут уже до пола остается 30 сантиметров Тогда можно увидеть Ну, то есть, по крайней мере, нормально Видно, я вижу, сидя с этой точки, я вижу весь низ дверей До молдинга, полноценно Нормально Вот водительскую ты залил прям вообще шикарно Ты прям ее вдалбливал вот так, как хочется Красота. Трата-та. Не надо, Санек. Разве что на лючок, на лейда и все. Вот, вроде бы туман в углу, да? Туман сейчас шик и ушел вниз. И все. То есть когда работает вытяжка, точнее приток. Вытяжка-то у меня сейчас вообще никак не подключена Там тупо выход на улицу идет Через клапан То есть сейчас у меня открыт клапан на улице И задувает Если выключить вытяжку, клапан механически закрывается я пока электронную не сделал Он стоит открытым Но нету мусора Ничего ж не сыпет И тут ничего не сыпет По крайней мере ничего не добавилось Значит зря я на потолочные фильтрах решил. Не в потолочных фильтрах дело. Рояльный лак, рояльный лак. Рояльный лак. Что-то я надышался. Что-то, знаешь, ультра ХС нормально так дает. Мне хватит на сегодня. Короче, я пошел отдыхать. Всем пока.